Приветствую вас, львы и львицы. Посмотрим сегодня основные события, вообще фон февраля месяца. Начнется месяц достаточно неплохо. Первое и второе число будут очень удачными. И ожидать можете, вот этих чисел каких-то приятных событий. Будет шанс, который обязательно нужно будет использовать. Ну, если захотите его использовать, то получите положительный результат. А вот уже с 4 по 6 там будет наблюдаться полнолуние во льве в Ольве, вашем знаке достаточно с таким напряженным аспектом и плюс еще будет сходящийся квадрат от Венеры к Марсу ну смотрите учитывая что у вас еще и лилит идет по вашему знаку и накануне полнолуния оно уже может себя негативно проявить в том плане что у многих возникнет потребность ну как там делить внимание своим соблазнам, соблазниться на что-либо, может взыграть эго, ну, вот Какие-то ваши действия, они могут сыграть против вас. Особенно это, кстати, актуально для тех, кто занят в политике, для тех, кто является руководителем каких-то крупных организаций, особенно если они связаны еще и с государственными структурами, то вот для них это особенно будет напряженный период. Ну и учитывая, что Венера находится в вашем символическом восьмом, Марс находится в вашем одиннадцатом, восьмой это деньги чужих партнеров, одиннадцатый это коллективы, то здесь возможны какие-то конфликты внутри коллективов. Причем ну, это всего лишь 3 дня, но постарайтесь как-то особо не выпячивать, не высвечивать в эти периоды. И в эти дни постарайтесь переждать, поскольку уже начиная с 7 числа появятся супер условия для того, чтобы... Ситуация изменилась в вашу сторону, Венера начнет образовывать благоприятный аспект к Урану. Уран находится в вашем десятом, а это признак того, что может быть какая-то удачная ситуация, связ связанная с вашей карьерой, с вашим статусом. Здесь также может быть получение каких-то финансов, необходимых для вашей деятельности, ну или финансы лично для вас. Долги, кредиты, возвраты тоже могут прийти. Еще, кстати, кто свободен, неожиданное знакомство может быть. 10-11 здесь будет соединение Меркурия с Плутоном. Меркурий – это тема, связанная с общением. У вас – это дом работы в последних градусах. Значит, указание на то, что может быть какая-то очень крупная финансовая сделка, которая принесет вам хороший результат. 11 числа также Меркурий переходит в Водолей. Для вас эта тема партнерства. И я могу сказать, что вы станете более активными, более общительными, более экстравагантными во взаимоотношениях с окружающими людьми. И будет очень много контактов. Начнется благоприятный период для знакомств, для организации вокруг себя единомышленников. И это могут быть и встречи по интересам, и поиск соратников. Ну и в принципе все, что касается партнерства, это будет очень актуально на ближайший месяц. 14 по 16 здесь состоится прекрасный аспект, который всем наверняка понравится. Давайте посмотрим. Так, у вас это сфера чужих денег. Это может быть, кстати, получение наследства, крупные финансовые суммы. Это может быть. Обретение какой-то глубокой духовной истины Это может быть обретение какой-то суммы издалека Это может быть доход от эзотерической деятельности, кто этим занят От деятельности, связанной с оформлением нотариальных документов Переоформлением документов Наследство Как я уже сказала ранее И еще это может быть ну, Доходы от секса И так По восьмому дому ну, В принципе все перечислила Все что могло быть Психологическая тоже сфера Сюда подходит вот Что-то мистическое Тайное будет для вас открыто в эти дни И вы получите от этого Большое удовольствие с 15 по 17 трун будет находиться в соединении с Солнцем, причем это ваше в седьмом доме. Ну, я думаю, что это уже такой последний, наверное, аспект, который может вас потревожить во взаимоотношениях с вашими партнерами и может проигрываться как необходимость ну, быть сдержанным со своими партнерами и может быть недостаток от них какой-то чувственности внимания внимания может быть будет какая-то необходимость с их стороны как-то отстраниться от вас или куда-то переехать ну то есть некоторые ограничения в самоотношении с ними можете ощущать а может быть не возникнет необходимость взять за кого-то из своих партнеров высокую ответственность также с 17 по 18 будет еще интересный аспект Меркурий будет в вашем седьмом доме формировать этот аспект к девятому Смотрите, шикарный аспект для договоренности с людьми издалека Для длинных поездок, поездок далеко за границу Для дорог и для получения какой-то очень важной информации И установления партнерских отношений с партнерами из-за границы Также 18 числа солнце переходит в рыбы это ваш восьмой дом. Ну, я думаю, что сфера, связанная с чужими финансами, она на ближайший месяц будет немножечко поспокойнее. 18-19 Венера в аспекте к Плутону. Плутон, так это ваша сфера работы. Значит, ожидайте крупных поступлений от предыдущих важных финансовых сделок. Новолуние 20 числа будет в знаке Зодиака Рыбы, на вас она особо не отразится, Венера перейдет в первый градус Овна, Овны для вас это опять же тема заграницы, всего того, что далеко и высоко, также это касается юридической сферы, Венера вас может наделить больше, ну, вы и так огненные люди, и в овне она для вас будет достаточно родственная, больше наделит вас страстью, эмоциональностью, напором. Возможно, в этот период, на ближайшие три недели, возникновение каких-либо или любовных ситуаций, или интересных коммерческих связей с людьми издалека. Самое главное, это проявлять напор и, и включать свою интуицию. 20-21 Меркурий будет находиться в квадратик Урану. Уран – это ваш 10-й дом, карьеры. Знаете, какой-то может быть с вашей стороны немножко ну, беспорядок может ощущаться. Будет трудно договориться с кем-то из тех, с кем вы находитесь в рабочем партнерстве именно. Но благодаря вашей собственной Вашему собственному окружению вы получите поддержку. И, в общем-то, все должно хорошо разрешиться. Конец месяца будет проявлен достаточно интересным еще одним. Прям этот февраль месяц будет богатым на, на яркие аспекты. Венера соединится, начнет соединяться, точный аспект будет 1 марта с Венерой, Юпитером и Хероном. Эти аспекты трак трактуются как аспекты большой удачи. И у вас это девятый дом за границей, поэтому, ну, за граница получение высшего образования. Поэтому по этим темам вы можете ожидать и там большое счастье. Ну и для тех, кому интересна более глубокая эзотерическая часть. Я задам вопрос, какое самое важное событие ожидает представители знака Зодиака Лев в феврале. Ну, здесь карта ключ. Ключ это будет очень важное решение при помощи... Медведю это идут люди которые являются нашими покровителями и отец метла что-то будете выметать или вместе с ним или такого человека Но, ну, возможно при его помощи вы выметите из своей жизни что-то ненужное или же выметите такого человека и таким образом вы откроете ключ ко всем дырям. желаю вам львы. Благоприятное месяце февраля, пожалуйста, ставьте ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь, кому интересно, на этот канал и до встречи на следующих прогнозах.